Привет! <une advantages> супер! Сегодня 20 ноября! Мы все в снегу! Сейчас надо Подожди! И... у щечки отваливаются! Да, чуть-чуть! <сп leash> Сегодня пятница! Ура! Да! Мы не сходили на волейбол! Operation. Нифига! Эй, стой! Вы уже на руки идёте! Ну, на руки? Руки! Так, руки! А я тут не хотела идти по шкуробам. Ноги сырые. Всем любви и добра. Да-да-да. Это ветер. А, я тут подумает. Подумает. Подумает. Подумает. Подумает. Подумает. Подумает. Подумает снегом без конца. Сейчас <связь> у кого-то отвалится. Сейчас, а а погоди, ветер больше не подует. <связь> <связь> подумает. <связь> подумает. Подумает. Ты главное дыши, <фа> О, пошло, пошло! Нас дувает! Смотрите, как ветет вообще жизнь! Вообще... Погода? Отпад! Сток на мелоза, один всего, полтора дня. Че, маш, такая...